аудитория. Ну, в эти выходные пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередная убойная ночь UFC. Ну и на очереди у нас бой с нового карда промоушена в полулегком весе между Андре Фили и Жандерсоном Брита. Жо Брита. Что они там курят, когда имена придумывают? Андре Филе? Ну, Андре Фили, Андрюха, 31-летний боец из США провел в профессионалах 29 боев и из них в 21 одержал победы. Это довольно-таки крепкий, крепкий середнячок. Даже можно назвать его предтоповым бойцом полулегкого дивизиона. Чередует в своих выступлениях победы с приложениями, он, правда. Вроде бы, в принципе, выступает неплохо и уже довольно-таки давно в ИС, Но как только попадается ему топовый оппонент, Андрей не может подобрать к нему ключи и как исход проигрывает. Нельзя назвать его универсальным бойцом. Да, имеется у него а, неплохая стойка, довольно-таки неплохая. Есть неплохое кардио, которого вполне хватит на трехраундовый бой. Но вот с партером и переводами там не все так хорошо, как хотелось бы. Может он, конечно, побороться, когда выдается выгодный для этого момент. Но борьбу особо лезть не пытается. Старается все-таки проводить боем стойки. Ну, его оппонент Жо Брита, это 27-летний боец из Бразилии. В профессионалах провел 16 боев, из которых в 12 одержал победы, плюс одна ничья. Вполне можно назвать его финишером. Имеется уже нокаутирующая мощь. В принципе, может провести сабмишн, может перевести в партер. Вполне навыки ему это позволяют. Что говорит, его 10 побед досрочно из 12 вот. Ну, считается довольно-таки перспективным бойцом, ну, считался, по крайней мере, до боя с Биллом Аджио. Но как-то после боя с Аджио появились некоторые вопросы, некоторые сомнения. Шоу на стрике с 11 побед, показывал свои неплохие навыки в стойке, вроде бы как неплохие навыки в борьбе, но подписав контракт с UFC, соперником в бою против Брита поставили Билла Аджо, который победил уже решением. Закончился у Брита в том бою после первого раунда бензобак. Не знаю, скорее всего, он перегорел в этом бою, конечно. Так как это все-таки первый бой а, его в UFC. Обычно новички стараются себя как-то проявить перед данным, данным белым. Но что-то пошло не так. И вроде бы бойцу, которого Брита должен был все-таки выигрывать, он ему проиграл. Ну, Андрей выше своего соперника. И размах рук у него больше на 5 сантиметров. Но ну, это достаточно неплохой перевес, потому что я думаю, что все-таки бой, вероятно, все будет проходить предпочтительные в стойке. Правда, не совсем я понимаю, зачем Жо было соглашаться на бой с Фили после проигрыша Билла Аджо, но, наверное, его команде все-таки виднее. Может, все-таки стоило после проигрыша снизить чуть-чуть уровень позиции, а не повысить. Чуть освоиться в новом промоушене. Ну, потом потом уже смотреть, что будет дальше. Ну, да ладно, у него есть своя команда. Они а умнее меня. Вот. Ну, что я думаю? Ну, напрашивается, в принципе, вопрос. Какая вероятность будет в том, что Жо будет, естественно, пытаться закрыть свое обидное поражение какой-нибудь яркой, уверенной победой, и опять по итогу не сядет на жопу. Но, учитывая, что он не справился все-таки с своими эмоциями в первом бою, что-то мне подсказывает, что исход тут будет э, похожий. Я тут, конечно, вижу победу Фили, может быть решением. Но она брита, можно попробовать поставить досрочку. Не знаю, буду смотреть, конечно, на коэффициенты и выложу их, как появится расширенная версия у букмекера в Телеграм. Кстати, ссылка на Телеграм закреплена в первом комментарии. Подписывайтесь на канал. И ближе к турниру, наверное, в пятницу, в субботу, я выложу, на мой взгляд, интересные коэффициенты на этот бой. Вот. Ну а так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, интересно почитать, что вы думаете про этот бой. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте, аудитория, пока, до следующего видео.